Здравия вам, господа бояре. Огромное вам спасибо за то, что завалили меня в личку в соцсетях вот этой новостью. Бывший муж расстрелял бывшую жену, которая его разорила и объявила злостным альменщиком. Вот такое произошло у нас где-то в районе Нижнего Новгорода. Там вечно какие-то чудеса происходят. А соседушки, несчастные, невинно убиенные женщины, уже вовсю судачат. Мол, пил, бил, не любил, не уделял внимания, но все по классике изменилось. Да как он мог, ее требования были абсолютно законны, хоть и чрезмерны. Некоторые подписчики присылали этот ролик мне с такими комментариями. Смотри, мы же говорили, скоро их убивать начнут за это, скоро их начнут истреблять. Давайте ужесточим наказание. Да, давайте за я за это. Ну, да, конечно, есть отличный пример. Вот за изнасилование, давайте всех расстреливать. Отличная же мера, правильно, взять насильника и убить. Лучше нет. Пример. Что за этим следует? Что изнасилованную жертву в 95% случаев будут убивать, чтобы она ничего не сказала. Это вы приняли такой замечательный закон, из-за которого женщин убили. Хорошо получилось. Нельзя в законодательные законотворческие органы пускать актеров, спортсменов, певцов и всех остальных. Только юристов. Мы, разумеется, категорически осуждаем любое насилие. Еще мы осуждаем принятие таких законов, которые могут спровоцировать рост насилия. Что самое поразительное, когда начинаешь разбирать ситуации, связанные с насилием и выяснять мотивацию преступника, тебя очень часто могут обвинить в том, что ты его якобы оправдываешь. Поэтому всем альтернативно одаренным личностям, которые думают, что я в этом ролике собираюсь оправдывать насилие, я ответственно заявляю, идите повышайте свой IQ. В этом ролике речь не о том, кто прав и кто виноват, а о том, как сделать нам так, чтобы насилие не умножалось. Но вот товарищи следователи и товарищи майоры, скорее всего, в курсе, что у любого преступления есть некий мотив. И мотив здесь выражен достаточно отчетливо. Мотив преступления здесь ясен из названия ролика. Бывший муж расстрелял бывшую жену, которая предварительно его разорила и объявила злостным алименщиком. Давайте порассуждаем, что бы было, если бы она его не разоряла, не объявляла злостным алименщиком или вообще бы с ним не разводилась. Жили бы душа в душу и она до сих пор бы была жива, и у него не появилось бы даже такого мотива к такому преступлению, не правда ли? Как правильно сказал Гоблин Пучков, ужесточение наказаний, усиление ответственности не всегда помогает, а иногда приводит к более плачевным результатам. Таким же результатам, как сюжет этого ролика. Мужчина, убивший свою жену в этом сюжете, попытался свести счеты со своей жизнью. Ему, видимо, уже совершенно нечего было терять. Если бы ему удалось покончить жизнь самоубийством, то никто бы, конечно, никакой ответственности не понес, а трупов было бы два меня поражают люди, которые чуть ли не с закрытыми глазами переходят на зеленый свет светофора. Не глядят ни налево, ни направо. Зеленый свет, вау, у меня все права есть, я сейчас перейду. А если что, если кто наедет, то вот его засудят и посадят. Да, пешеход будет во всем прав, но мертв. На дороге мы знаем, что самое главное правило, которое стоит над всеми правилами дорожного движения, самое главное правило на дороге, это правило 3D. Дай дорогу дураку. Вот если ты ездишь исключительно по правилам, если ты такой классный человек и ничего не нарушаешь, то от дурака... Ты не застрахован. И надо периодически по сторонам все-таки поглядывать, а не несется ли там какой-нибудь дурак, которому неведомы правила, неведомы светофоры и дорожные знаки. Ему плевать, что ты на его пути. Он тебя снесет. Да, он сядет, но ты будешь мертв. Мне кажется, наши дамочки как-то не в курсе, что есть такое правило 3D. Ни на дороге, ни, видимо, в жизни. Да, конечно это круто полагать, что мужчина окажется адекватным, что он никогда не возьмет в руки оружие, что он всю жизнь будет доказывать свою настоящесть, выплачивая все алименты, все неустойки по алиментам, отдаст квартиру, машину, самолет, еще денег заработает, все это ей отдаст, а потом где-нибудь пойдет и удавится сам, чтобы она получила какое-нибудь моральное удовлетворение. Так рассуждают глупые женщины. Умные женщины обычно при разводе не подают не на какие алименты а просто куда-нибудь сваливают так что бывший муж их вообще в принципе не видел потому что они понимают что у бывшего мужа возможно сработает некий триггер на нового хахаля и бывшему мужу если он какой-то там ревнивец например да если он собственник и там абьюзер спермабак у него сработает какой-то триггер и такие преступления могут быть совершены, ну, чисто теоретически. Я сейчас не оправдываю преступников, я просто говорю о том, что у них могут появиться такие мотивы. И вот умная женщина, для того, чтобы у человека не появились такие мотивы, для того, чтобы она гарантированно осталась там жива и без всяких проблем, она просто куда-нибудь уезжает, рвет все контакты, все, она растворяется. Он о ней через некоторое время забывает и каждый налаживает свою личную жизнь, уже не вспоминая друг о друге или вспоминая изредка, как страшный сон. Все-таки в нашей стране достаточно большое количество умных женщин наблюдается, да, не смейтесь, сейчас они есть, и их много, потому что разводов у нас от 65 до 80%, процентов, и получается, что примерно 35 миллионов людей постоянно находятся в разводе с кем-то, и половина из этих, как минимум, людей, это мужчины, которые должны как бы платить алименты на своих детей, но алименщиков по всей стране насчитывается только 3 миллиона. В 5 раз меньше, чем разведенных мужчин. Значит, какие-то умные женщины все-таки не ходят и не доказывают свою правоту в судах. Там, они идут либо на условия мужчины, либо спокойно куда-то растворяются, не давая возможному преступнику каких-то там мотивов. Глупая же дамочка верит в силу нашего законодательства. Да, законодательство у нас для женщин классное, замечательное. Мужик тебе должен по гроб жизни. Вот давай, подавай на алименты. Там юристы подбегают. Конечно, мы его сейчас засудим. Да, мы его посадим, говорят правозащитные организации женские. И приставы говорят. Да, сейчас мы с него стрясем. А по факту, должников по алиментам чуть ли не больше, чем самих алименчиков. То есть, люди хронически не платят. И система это не работает. Она только на страсти между полами она получается провоцирует межполовую войну а толку от нее ноль поэтому дорогие женщины если вы этот ролик смотрите воспользуйтесь пожалуйста правилом 3d в жизни не лезьте на рожон вы никогда не знаете, где у кого в голове, когда переклинит. Да, с точки зрения закона вы будете целиком и кругом правы. Да, все вас поддержат, бедную несчастную женщину. Но вот с этой женщиной оказалось как не очень хорошо. Она тоже права, но почему-то мертва. Как же так? В чем же дело? Я полагаю, что корень всего зла находится в бездумном ужесточении нашего законодательства. Как в плане алиментов, так и в плане там, наказаний за всякие изнасилования. Действительно, как Гоблин сказал, если э, за изнасилование будет назначаться смертная казнь, то насильники будут убивать своих жертв в 95% случаев. Я полагаю, что мы катимся к еще более ужасным ситуациям. Вспомните пресловутый закон о профилактике семейно-бытового насилия, который на самом деле женщин ни от чего не защищает. Если преступник задумает все-таки отомстить, убить свою жертву, ему плевать будет на все эти ваши электронные браслеты, ему плевать будет на все. Он пойдет, грохнет и застрелится сам. Избежать такого будущего у нас получится в двух вариантах. Первый вариант это тотальный контроль, мгновенная карма даже за плохие мысли. Электронный чип его, видимо, должен контролировать и периодически наказывать за всякие м -м, нехорошие мысли. Да? А второй вариант это все-таки пересмотреть существующие законы и пересмотреть, что является мотивацией преступников, для дальнейшего совершения преступления. Вот в данном случае, в сегодняшнем, в разобранном, эта мотивация ясно видна. И если дальше продолжится закручивание гаек, то вполне возможно, что количество таких случаев возрастет. Конечно, я могу ошибаться. Мне прямо очень хочется сейчас, чтобы я ошибался. Не хочется ни электронного концлагеря, ни умножения насилия, ни закручивания гаек. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, пожалуйста. А я напоминаю, что такие ролики, связанные со всяким разным насилием, YouTube не монетизируется от слова совсем и выходят только благодаря вашей поддержке на бусте по ссылочке в описании. Всего доброго, жду ваших ответов.